Всем привет! Меня зовут Ирина Тарасова. Я в городе, нахожусь в городе Херсоне. И сегодня посетила меня мысль, как я слышала в интернете, выступал психолог, какой-то очень известный. И он сказал, что нужно следовать жизни за своими желаниями, иначе Иначе можно никогда не реализовать себя, никогда не найти свое призвание. И сегодня я. Даже вчера я поняла свое желание. Одно из моих желаний уже давно — это заниматься консультированием людей в области инвестиций и в области построения сетевого бизнеса в инвестиционной компании. Я занялась и сейчас изучением такой темы, как исследование в области MLM для компании «Наэми». И всех, кто хочет э, быть инвесторами в э, будущем, то есть э, и консультантами по инвестициям, финансовыми консультантами, консультантами, я приглашаю в эту компанию для того, чтобы, во-первых, э, приобрести акции, приобрести пакеты акций, во-вторых, э, чтобы научиться э, зарабатывать на акциях научиться зарабатывать на консультировании людей и подписывание людей под себя, Потому что за это компания платит. О том, сколько платит, на каком уровне инвестиций, мы, я буду говорить в следующих видео. Ну, а сейчас я просто хочу пригласить вас на мой YouTube-канал, потому что... Я буду освещать эту тему достаточно широко и глубоко. Я собираюсь рассмотреть э, более подробно это э, презентацию компании Neemi, э, презентацию пакета, пакета акций Neemi, презентацию маркетинг-плана Neemi. Также другие вопросы для ознакомления людей, всех, кто может быть еще начинающие, молодые инвесторы, либо интересующиеся. Это вопросы о том, как из литературы по сетевому бизнесу, вопросы о том, по каким принципам нужно, ну, что такое вообще сетевой бизнес в инвестициях и по каким принципам, какие принципы нужно соблюдать для того, чтобы этот бизнес получался. Ну и потом второй раздел, вторая серия видео будет о, о том, как строить этот бизнес, и здесь будут рассмотрены все основные принципы, это подача объявлений, реклама, ответы на звонки, то есть приглашение людей на встречу, презентация перед одним человеком, презентация, групповая презентация, подписание людей и ну, заключение договора и подписание людей. И в третьем разделе это будет уже раздел для тех, кто хочет действительно быть не просто инвестором, а консультантом. То есть зарабатывать на консультациях людей по инвестициям, и за это им будет компания платить, и его инвестиции такого человека будут, естественно, расти. То есть это раздел, серия видео будет называться «Обучение, обучение того, как обучать молодых инвесторов». Ну и я приглашаю вас на мой канал. Я собираюсь снимать примерно одно видео в неделю и заниматься изучением этих вопросов и освещать их в интернете. Ну, спасибо за внимание. До свидания.